Дорогие мои пупсики, всем привет! <coughs> Ребят, всем привет! Всем огромнейший привет! Слушайте, сегодня, наверное, мои хейтеры, которые немногочисленные есть на этом канале, они вообще, наверное, скажут, что почему ты говоришь в нос, у тебя заложен нос. Ребят, у меня не заложен нос, поймите, это мой тембр голоса, я говорю в нос, да, вот так, в нос. И плюс я после болезни, у меня немножко такое горло. Осипшая, так скажем. но дышит все в порядке. Ребят, сегодня долгожданная рубрика. Просто все они спрашивали, ждали. Это рубрика «Обсуждаем жизнь подписчиков». Знаете, я думаю назвать «Обсуждаем ЖП». Троеточие, ну, вы поняли, да? Потому что у всех такие истории непростые, так скажем. Вот, поэтому давайте начнем. Сегодня мы едим салатик «Цезарь». Я его заправила, я еще сейчас заправлю а, соусом «Цезарь». Ребят, я очень люблю вот этот соус. Продается он, вы поняли, в каком магазине? В Очень вкусный. А, знаете, он, ну вот такой он, вкусненький. Я уже заправляла, но что-то листья все впитали. Давайте еще добавим. Знаете, а, этот соус... Ну, как обычно. Этот соус с каперсами. Вообще, короче, вкусно, реально. С пармезаном, с каперсами. Вкусно. Ребят, советую, кто вот любит Цезарь, готовить дома сам, попробуйте. Тут у нас салат Романа. Пармезан, помидорки, сухарики, курица. Все, без яиц. Ребят, мое личное мнение, я не люблю яйца в Цезаре. Ну что, давайте начинать. Ребят, знаете, как я делала скриншоты историй? Я продумывала, как я буду отвечать, но на самом деле с моим мозгом это не работает. Я сейчас все равно буду отвечать, как в первый раз. И хочу вас попросить свое мнение писать в комментариях, согласны вы со мной, не согласны. Какой совет вы можете дать автору? Я думаю, что человеку, который писал свое сообщение, это будет ценно. Мне прислала подписчица моя такую историю. Я, знаете, наверное, не буду прям читать, вот как написано, буду немножко сокращать. В общем, девушка встретила парня на работе, и он был младше ее на 8 лет, ну, как бы это я не знаю, ну, наверное, это важно, да, в контексте этой истории. Он был ее младше, но по итогу она понимала, что он младше, он за ней ухаживал, она в него влюбилась. И, в общем, они стали встречаться. Я даже не знаю, как это сказать. Короче, у них был в его общежитии, и их засняли. И, в общем, везде распространилось их интимное видео. Вот так. Ну и, короче, все ее знакомые, коллеги отправляли ей эту жесть. Спрашивали, типа, это ты? Что за херня? В итоге девушка уехала в другую страну из своего города. У нее нет нормальной возможности видеться с родителями, с семьей. Естественно, как бы, ну, этот хейт, он упал и на ее семью в том числе. Я понимаю, что семья очень религиозная. Но вы понимаете, знаете, одно дело, когда там, не знаю, Ким Кардашьян, да, там сливает, ее мать сливает ее интимное видео, чтобы поднять популярность и охваты. А другое видео, когда просто обычный, да, человек. И когда люди делают такую подлость. Там, не знаю, друзья, кто-то еще этого парня. Что хочется сказать. В этой ситуации, я думаю, что она поступила правильно. Что уехала из родного города, из страны. Потому что, ну, лучше бы ситуация там не стала. Конечно, это бы забылось, но всегда, когда люди бы ее видели, они бы вспоминали там, знаете, угу". люди вообще, в принципе, злые. Потому что, ну, фактически, да, там, записали их, слили это видео. Ну, это же естественный процесс, да? Почему вы как звери, как просто, как голодные коршины, слетаетесь и начинаете это обсуждать, причем взрослые люди? Но вообще я считаю, что это ну, некая такая, как вам сказать, недоразвитость сознания, общества. Это ужасно. Мой единственный совет, в втихаря приезжать к родителям, Забыть об этом парне, насколько я поняла из истории, что он там, ну, у него меньше возможностей, чем у нее, он не может к ней переехать или не хочет. Если бы он хотел, он бы переехал, возможности бы нашлись, приехал бы без возможностей, там стал бы пахать и все получилось. Поэтому тут единственное, следствие. держись. Хорошо, что ты уехала. Забудь вообще эту историю. Как страшный сон. И живи дальше. Все. Мне, честно, больше нечего сказать. Очень жалко, что девочка попала в такую историю. Она абсолютно была ни при чем, ни в чем не виновата. Их крыс какие-то засняли. И это ужасно. Это ужасно. Ну, что я вам говорю, вы все понимаете. И, знаете, еще желаю сил и терпения этой девочки. И правда, лучше всего просто все забыть, забыть этого парня, просто вычеркнуть, знаете, эту старую жизнь и начать по новой. Ну, это реально будет лучше, чем пытаться что-то поправить, знаете, это все равно этот как бы шлейф, он будет тащиться по жизни, вот, если она будет оставаться вот с этими людьми из своего города. Давайте следующее. Mm. Очень забавная история. Девочка живет с парнем. И типа поначалу все было хорошо. Утром также у них все хорошо. Как наступает вечер, он полностью слетает с катушек. Начинает ее доставать, доставать ее кошку. Короче, вы поняли. Придумать всякие там тупые наз... эти... клички. Ей, кошки. Ведет себя как мужлан. Короче, утром один человек, вечером другой. И пишет, ведет себя как мужлан, орет, требует жрать. Мне иногда кажется, что у него биполярка. Изменить на свое поведение не может. Что мне делать? Ну, на самом деле, если парень такой, то он такой. Ну, то есть... Как бы Я и написала о том, что я в принципе, знаете, понимаю его, потому что я сама ну, я очень эмоциональная. И в отношениях, ну, я также, знаете, могу приставать к партнеру, там, не знаю, нарушать его личные границы, но я такая. И мой партнер мне говорит, типа, прекрати, ты мне мешаешь. Но, ребят, я ничего не могу с этим сделать, мне, знаете, хочется там человека съесть. Но я такая. То есть, если, понимаете, эту реакцию у меня убрать, это уже буду не я. Ну, я не знаю, как это убрать, сделать меня, не знаю, неактивной. Вот, и у него, видимо, та же проблема, только еще более, да, на э, высокой степени, что он не может контролировать, сдерживать свои эмоции. То, наверное, либо смириться... Либо искать другого парня. Ну, не знаю. Она думает, что у него, типа, возможно, биополярка. Ну, не знаю. Ну, может, такой человек, знаете. Может, такой человек очень эмоциональный, да. И там утром он все еще сдерживает. А под вечер копится, знаете, эмоциональное напряжение. И он так сбрасывается. Может, ему посоветовать, знаете, сходить куда-нибудь. На бокс. Ну, вот на какую-то такую активность, чтобы он скидывал свое вот это напряжение. Не на нее, а в другом месте. А домой он же приходил спокойный, уравновешенный, уставший. И у него не будет, знаете, хватать сил, наверное, на то, чтобы ее так доставать. Но, опять же, это моя теория. А так он такой человек. То есть тут либо ты реально терпишь, и как-то вы учитесь с этим жить минимизируя, да, вот эти вот всплески его перепада. Либо расставаться, искать нового. Тут, ну, знаете, насколько ценен человек для тебя. Поэтому думай сама, как вы думаете. Мне кажется, реально ему поможет спорт, ну, либо моя терапия действительно отправить его просто к психиатру, к психологу чтобы вот эти вот перепады его нормализовать. Продолжаем, да? ребят еще одна история. Я думаю, это часто вообще история, многие с этим сталкиваются. Прочитаю, история коротенькая. Девочка пишет, «Отмиритесь, пожалуйста, просить совета». Меня зовут... Так, <смех> упустим, как я зовут. Я недавно бросила колледж и решила пойти работать. Смело много места, сфер, все не то. Короче, я пришла в голову идея отучиться на бровиста, как мне когда-то на визажиста. Отучилась и уехала она, в общем, в своем маленьком... В большом городе отучилась и уехала в маленький городок. Набивать руку, а клиентов там нет, и вот что мне не делать. Сейчас девочка сидит без работы, не может найти клиентов первых. Вы знаете, на самом деле, первые клиенты, это действительно самое тяжелое, когда ты начинаешь какую-то такую свою тему, а, будь то, ну, в, в любой сфере абсолютно. Первые клиенты, это такая проверка на прочность. Девочка пишет, что она переехала с большого города в маленький, чтобы попробовать набить руку там. На самом деле, я бы на ее месте, если есть возможность, оставалась бы в большом городе, потому что там просто больше людей, проще найти клиентов. Ну, и, ребят, знаете, тут как бы реально главное усердие. Если ты хочешь найти клиентов первых, все, берешь просто и выкладываешь везде свои объявления в группы, Ищу модель на брови. Ищу модель на ресницы, на что угодно. И либо вы едете к модели, либо модель зовете к себе, да, в зависимости от того, какие у кого возможности. И делаете, фоткаете. Вот. И, возможно, эта модель потом вернется к вам за какую-то символическую стоимость второй раз. И вот так вот потихонечку, потихонечку... нарабатывать базу, но как бы это так звучит все легко в жизни это реально очень сложно поэтому многие девочки, кто учится потом просто не могут найти себе работу, ну и как бы бросают да, эту затею просто они ну как бы потратили деньги которых у них не было, да? Вот как я в моей ситуации я потратила деньги, которых не было, на курсы, которые абсолютно мне не помогли заработать деньги. Поэтому тут один совет. Если ты ставишь на эту тему, что это сработает, то нужно перейти до конца. Реально. Просто, не знаю, бабушки у подъезда сидят бабушки. Хотите, я вам сделаю брови бесплатно для фото? Она скажет, да, хочу. Или тете, маме. Ну, короче, всем знакомым и незнакомым вы должны делать. Сначала бесплатно за материалы просто, чтобы люди платили. А потом потихоньку-потихоньку к вам начнут подтягиваться, как сарафанное радио. Но в это реально нужно вложить. Много времени и сил. Поэтому, как бы, знаете, все мы идем какими-то легкими деньгами. Но это нереально. <смех> Знаете, бесплатный сыр только в мышеловке, легких денег не бывает, особенно которые зарабатываются вручную. Это все тяжелый труд. Еще мне одна девочка писала такую историю. У нее очень длинная история по поводу того, что... В общем, учился на психолога. Потом пошла работать. Точно не помню. Но, в общем, история такова, что она мечтала о кино. По итогу попала в театр каким-то образом. Стала работать то ли сценаристом, то ли режиссером. И потом переехала в другую страну. И вот теперь она без работы. И, в общем, ей почти уже 30. И не может себя найти. Что и делать? Ну, в этой ситуации... Ну, тут выход там только YouTube, ТикТок, я не знаю, что еще. Ну, либо заводить какие-то знакомства в сфере. Ну, прикиньте, в новой стране заводить знакомства в сфере кино. Это просто нереально. Тут как бы нужно действовать из того арсенала, что у тебя есть. А конкретно использовать интернет как ресурс для исполнения своих целей. Знаете, как говорится, кто-то использует там изменения ситуации как там новые цели, новые, новые возможности, а кто-то использует, да, там изменения ситуации окружающей среды, как там упущенные шансы и так далее. То есть в этом мире реально выживает тот, кто умеет быстро адаптироваться, чувствует себя комфортно, да, в этой жизни, находит себе место. Тот человек, кто гибкий, кто умеет адаптироваться, кто из. Окружающей его ситуация может выжить какой-то плюс и бонус для себя. Никогда нельзя говорить, все у меня ничего не получается. Я в полной. Нет, не в полной. Есть люди, кому хуже еще. Ну, то есть, вы знаете, у нас... Типа, у многих людей в мире даже нет интернета, нет смартфона, да, допустим. У нас он есть. У многих людей в мире нет там чистой питьевой воды. У нас она есть. Ну, то есть, и такие моменты, они должны каждого немного... Ну, знаете, это так ужасно звучит, что людей бодрит, что кому-то хуже, чем тебе сейчас, да? Это не бодрит тебя, это просто говорит о том, что кому-то еще хуже, и он терпит, и он живет, поэтому соберись, тряпка. Вот какой посыл ты должна нести. Ребят, поэтому я вас прошу, не сдаемся никогда. У всех были разные ситуации в жизни. И если сейчас вы находитесь в самой сложной ситуации в вашей жизни, подумайте о том, что если ну, мы каким-то образом сможем ее изменить, жизнь станет лучше. Поэтому безвыкновенной ситуации нет. Умеете, знаете, отбрасывать прошлое. Прошлое это прошлое, оно уже было. Его никак не изменишь. Я, знаете, так говорю, я сама могу там погрузиться очень сильно о чем-то прям. Но самое главное помнить, возможно, вам сейчас плохо, но будет будущее, которое будет лучше, если в настоящем мы будем грести лапками. А не сидеть и смотреть, допустим, как все разваливается и рушится. О, ребята, наелась вообще. Сегодня у нас такой ПП. Да? Я же болела. Те, кто подписан на меня в телеге, знают об этом. Да. Сейчас вот я сниму это видео. Буду его монтировать пойду в телегу болтать с моими подписчиками в телеге, с моими друзьями. Ну что, мы хорошие, вот такое получилось первое видео нашей рубрики. Обсуждаем. Как я там говорила, обсуждаем. ЖП. Обсуждаем ЖП. И не знаю, на самом деле, я думала, что я буду более развернуто отвечать. Но видите, когда, ну, как бы, я еще набиваю руку. Я сама учусь, ребят. Вы поймите, что я первый раз записываю такую рубрику. Получилось так, как получилось. Не судите строго. Хочу вам сказать спасибо, что послушали меня, посидели, поели. Мы с вами съели целый Цезарь огромную тарелку. Я реально объелась. Подписывайтесь на мой. Телеграм, подписывайтесь на мой YouTube, пишите свои комментарии, пишите свои мнения, пишите плохое, хорошее. Я вас всех люблю, всем пока!